Йоу, здорово всем ребятки. Сегодня мы открываем сезон сноубордический. Покажем, что у нас будет на горе. Чё-то рад, Димон, сегодняшнего дню? Что ожидаешь? Конечно, рад. Э -э -э, всем здорово, друзья. Сегодня <связывая> будем кататься. Сегодня будем кататься по трубам. Они-то Они раньше обедали. не, не, это, не, всегда, не и это, Может быть. Да тут хер, хер его знает, как оно на самом деле считается. Может быть, если всю зиму дождь, то, это, то снег <laughs> все лето. <laughs> да, всю зиму будет снег. Если все, Ну, у нас все лето в деревне нашей был дождь, и... Всю зиму у нас теперь будет снег. Сегодня вот выпал такой снег. Вчера его не было. Вот только вечерком выпал. Бюджет. Не, не, не, не надо, это все Я не хотел отсюда. туда на, на, кикер? на кикер поставить. Хотел на кикер поставить, снег положить. Или не надо? Ну не отсюда, вот с этой боков. А где? А где? А здесь просто прям вот этот вот заход у меня будет. Боты. Открытие сезона. Наконец-то! Мы так долго этого ждали. Да, вот на тикер надо, кстати. Все. С днем зимы! Короче, мы подготовили трубу к нашему склону. Сейчас начнем катать. Кушаем печенюшки, чтобы зарядиться энергией. Подкрепляемся, завтраком, так сказать. А первым делом мы отправились на гору, чтобы размяться. После того, как мы съехали, мы пошли на трубы и начали делать трюки. <смех> uh, все привет! Это у нас второй день на сегодняшней игре. Сегодня мы еще будем делать трюков, еще больше. <смех> нормуль, <смех> нормуль. <смех> Доро, <Йов>. Евда. <смех> бывают и неудачные моменты, когда я могу очень сильно упасть. Но с любым падением человек становится все опытнее, и с каждым разом человек становится смелее. Спасибо, ребят, что досмотрели это видео до конца. Всем спасибо, всем пока.